всем привет вышла новая игрушка в которой можно зарабатывать токены про эту монету говорят что будет листинг на 9 биржах насколько эта информация верная не в курсе но посмотрим планируется листинг в октябре так что у нас есть время позарабатывать эту монету играем сейчас скоро покажу как играть Пост в Телеграм, ссылка на Телеграм в описании под видео. Стартуем бота, проходим капчу, решаем пример, меню реферальная программа кому нужно, Валет статистика по игре и вашим токенам полученным. Здесь, по-моему, двух или трехуровневая реферальная программа. Да, точно. Дальше нажимаем гейм Play Game. И попадаем на этот сайт. Большая кнопка Play. Я уже играл, поэтому у меня рестарт. И здесь нам необходимо собирать токены, энергию, жизни. Попадаете в футболиста. Выходите из игры. Проигрыш сразу. Вот эти вот звездочки. Минус одна жизнь. Вот на она. Здесь нужно собирать пластыри, токены и энергию. Верхняя шкала. В среднем у меня получается собрать около 60 монет. Ну, чаще всего 40. Или около того. То есть... Все. Вот так несколько подходов 23 пару минут свободного времени так по статистике у меня двести семьдесят три плюс мои 38 монет и уже 311 а поиграл я буквально Пол минуты может быть кому интересно заходите играйте сайт сохраните в закладке он уже будет привязан к вашему аккаунту telegram к боту на этом у меня все всем спасибо за внимание удачных вам выходных пока